У нас здесь Раты, Раты. Все, последний бой. Последний бой Раты в лабиринте ну, смерти, ладно. это же вообще офигенно. Закончится? Да, наконец-то. Так наконец что, это... танк 10 из 10. Да. Самый сильный. Блин, прикольно. Поехали, посмотрим. Привет! Поехали! Ты представляешь, как мы Раты любим? А он вроде, он плохой... вроде как плохой персонаж, да, но... отрицательный. Просто в лабиринте он положительный получается. А может, знакомый. знаешь, Хома сейчас вывернет так, что он, когда спасется, он станет положительным. Посмотрим. Фух. Сейчас. Кто здесь? Кто здесь? Вот горевшие тела. Mm. сурово Так, это кто? Не знаю, но ну не похож на 10 из 10. Таракан, 30. Ну, а, это типа... Проходной такой, проходняк. Вот это чей то миньон? Может mm. быть. Грязь! У него глаз, это решетка, прикольная. Ну да, он Плазур такой менее очеловеченный Да он как робот Короче, если бы я был рад, я бы сразу почему, приезжал, приезжал и стал всем полет, всем оружием и сразу Одновременно? С да Чтобы сразу уничтожить Ну да Он ведь экономит заряды Наверное, может они как-то со временем вырабатываются, долго понимаешь Опа, сосульками тебя Тапочка сбил Кусок головы И, забл и заблокировал, видишь о -о -о -а, -о -а. а это кто-то большой. Ты финал! А 11 из 10! Плач. Да ладно, как так может быть? Но будет 10 из 10. Похож на брат Лефана. <artif 02 sal stitches> Сильная броня. Смотри как. Ну кажется, у него тоже много способностей как урады. Но он же должен открывать. Ну надеюсь этого а избавиться. чего этот палач против таракана никак у нее какая-то еще такая броня неплохая да и она еще вообще никак не влияет о не, ну это лед бахнет. вообще я нему да короче лед бесполезен ну да, огнем я думаю яд бесполезен а что делать? Огонь? Огонь. огонь. А цеплял, чего я бесполезен? Цеплял, да. ну, какой он сильно бронированный. Да. Он такой мощный ватый. Ну снова как будто лед какой-то, видишь? Ламя синий у него какой Он уже пушку ледяную сбил. А -а -а. Полностью. Ну, она ну, бесполезно Да. А он -а. в вот этого жарил сначала. Так просто Тарканов смешает, понимаешь? Еще. Они с ним сотрудничают. Тараканы палач. Он прям с рта плюется огнем. Да. Я не знаю, что тебе делать Ратте Ну рад, ну... ты должен победить Во Так, тебе пушка трава какой-то Для себя приделает А не вижу этого танка, где медальон находится даже, смотри Он разбил броню вообще жестко он, он такой, кажется стал раздетый такой. он был такой самом начале представь мы к, к новому виду да О, он электричеством стреляет не, смотри супер удар супер выстрел прошиб да, сквозь вообще убил ну все как бы что а что теперь чужевой а вообще стал я не знаю мне, мне кажется всего таракан просто добьет это все да да ладно, что ты проиграл? Да ладно, просто проиграл? Да ладно. И, и таракан проиграл? Кратер? Да, тир таракан просто стал большой. Просто стал, ну, восстановился. Потому что этот ржет, палач. И еще так Гадимка ржет. О. Я еще глаз так посмотрел. <смеш> типа, Ой, что, что Не ждали? Да, я не знаешь, ожидала. что-то что короче. короче, знаешь, что он, что? он устроил группу столов? <смеш> да. Он, он все по-другому сделал. А да. Сделаешь одно, а он терас убивает. Да, знаешь, ты по-моему понимаешь, что смотрит этот сериал, потому что блин, какая-то поста, поста, прячешь. Это просто... Смотри, я думала, Рата пройдет лабиринт. А получается, видишь, Левиафан его сослал. Он знал, что в конце все закончится палачом, который уничтожает все танки. И ни один танк, видимо, не проходит в лабиринт. И мало того, палач был еще с этим миньоном со своим, да, этим таракашкой, да. который просто забрал все свои способности. Потому что он нанес последний удар. Вообще. Мне кажется, специально специальности. А он собрал эту мощь и просто прошипал нафиг насквозь. Слушай, Там... хорошо, что мы с тобой не читали спойлеры. Прикинь, если бы мы узнали, чем закончится. Мы так были уверены, что Рат победить победит. Мы думали, ну, это главный персонаж. Да, ну как бы логически должно быть. О, что ты творишь! А он сделал Почему? игру престолов нам. Как так-то? Вот так, о, перевернул игру. О, Короче, у кого, кого шок, пишите об этом в комментариях, кто не ожидал, что так все закончится. Потому что мы в шоке лично находимся. Ну это круто. друзья всем пока. Всем пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик.